О том, какая погода ожидает казанцев в ближайшие дни, узнаете в нашем следующем сюжете. Февраль встретил нас с довольно теплой погодой. В последние дни дневная температура составляла порядка минус 4-5 градусов. Несмотря на то, что первая декада февраля по климатическим мерам – это один из самых холодных периодов. В это время среди температура порядка минус 12-13 градусов. Но в данном случае... Благодаря тому, что у нас процесс идет западный, температура фон у нас выше климатического градусов на 5 на 7. Поскольку процесс западный он является неустойчивым, то в данном случае мы находимся как под влиянием такого э, таком высокого давления, то обстановка изменится к концу недели. По словам Юрия Переведенцева, мы будем находиться под влиянием циклонных фронтов, поэтому в нашем регионе выпадут осадки, достаточно серьезные, до 10 мм в сутки. Благодаря воздействию арктического воздуха мы будем находиться в тылу циклона. Поэтому к концу недели казанцы будут ожидать значительное похолодание. Фон будет низок климатического. Температура, температура по крайней мере, понизится до минус 20 градусов. Такое число, так, с 5-6 числа, это где-то суббота, уже должна сказать, температура понизиться. Арктический, арктический воздух будет у нас уже холодный. Елизавета Никитина, Ленар Дарвитьяров, универ -Ньюс.